В Россию пришли аномальные морозы, и мне пришла мысль, а выдержит ли монета в слабе в таких условиях длительную транспортировку? Давайте проведем эксперимент. Вот я взял самую недорогую заслабированную монету, которую не жалко. Хорошо посмотрим ребро слабо. Так, качество хорошее. На улице сейчас минус 28. То есть, если просто положить на балкон, чтобы она промерзла и сразу занести в тепло, мне лично интересно возникнет ли конденсат на монете или внутри стенки слабо и выдержит ли вообще пластик температурный перепад в 50 градусов, то есть на улице минус 28 у меня в комнате плюс 22, вот я уже положил на сутки слаб и завтра заберу. Так, сутки прошли, заносим слаб в тепло. Немного снега прилипла снаружи, запотевает он сразу. Сейчас посмотрим, что будет после оттаивания. Не, -а, вообще ничего, вообще. Сам пластик вроде без изменений. Теперь посмотрим на монетку. Я вообще ожидал, что на самой монете будет маленькая роса или стенки слабо внутренние запотеют. Пока что я вижу здесь конденсат на внешних стенках. Из-за перепада температур вообще ничего. Это просто радует. Да, теперь мы с вами точно знаем, что слабый можно спокойно отправлять в конвертах в холодные регионы страны. Ну и собственно покупать. Напишите в комментариях ваше мнение, подписывайтесь на канал. Всем пока!